Всем привет, с вами эфир, в данном видеоролике мы по сей день играем в игровую норвань Easy History 2, в которой мы будем объединять германскую империю с новым модом Blooded 2, или дословно, на переводе Кровавый мир. Самое удивительное, в этом моде можно использовать ядерное оружие и мод скопирован у Кровавого Европы. Ну ладно, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, чтобы меня очень сильно поддержать и видеоролик попадал в рекомендации, потому что это очень очень сильная мне поддержка. Мы погнали к ролику. После падения Севсенской римской империи в Германии образовалось много мелких государств, в котором был Пруссия. Конкретно говоря, что Пруссия не было такой маленькой государством, наоборот, у Пруссии была индустриальная революция и граница у него предостаточно было. Но когда к власти пришел Великий Фира, он начал полностью объединять великий германский народ. Для этого ему нужны были ресурсы, которые у Пруссии тогда было предостаточно. Благодаря этому император Фире начал по-мелкому захватывать маленькие отделившие государства или якобы независимые государства. После того, когда мы объединили все маленькие государства, которые отделились после падения Священной Римской Империи, начал реформировать армию для того, чтобы наступить на Нидерланды и Бельгию, после которого будет наступление на Францию, окончательно создать Германскую империю. Да, кто-то мог сказать, что для создания Германской империи можно было только Франция объявить войну. Но если сказать, что я был жаден, вот такие дела были. Но я сразу скажу, что война с Нидерландами были очень сложны и очень долгими. После затрясенных воинцев Франции, мы взяли полную часть Франции, заставив их капитулировать. После захвата Франции, мы начали наступать когда не для того чтобы взять под контроль море Катика, еще взять под контроль море Скакерак стать единственной европейской страной которая есть вот к Северному морю кроме Великобритании. короче мы Среднюю Азию начали у нас две союзника короче как видите у нас до две союзников благодаря моим типо отношениям и казахское ханство и и это государственное Хивинское ханство является нашими подконтрольными союзниками. союзниками. Со я ми пе Если вам видеоролик понравился, пожалуйста, подписывайтесь на канал и поставьте лайк, чтобы видеоролик продвигался в рекомендации. не забывайте говорить свое мнение по комментах и идеи свои. А с вами был Фира, до новых встреч, до нового вечера, до нового дня. Да. Встречайте супергруппу Мельпопс.